Единственного отеля в Виндом, подписанного на территории города Сочи. Подписанный договор, где действительно будет Виндом, Рамада. И мы сейчас расскажем вам новости этого объекта. За две недели два очень важных гостя к нам приехали. Первый гость – это директор по развитию бизнеса корпорации Виндом по странам СНГ. Это Сергей Егоров. Доходность просто коротко, сжата. Четырехзвездочных отелей в балансе. Не в валовой выручке, а именно в чистом выше, чем у пятизвездочных отелей. На Аромаде будет да. самый высокий гарантированный доход среди всех строящихся отелей сейчас в Сочи. Дорогие, уважаемые друзья, сегодня и очень у нас много новостей, много интересных новостей. И с вами, как обычно, я и Григорий. Григорий, я думаю, вы знаете. Привет, мы вас приветствуем, дорогие мои. В общем, смотрите, я нахожусь, как вы поняли, если за моей спиной вот этот прекрасный бренд Ромада, рядом со мной Григорий. Я нахожусь в конгресс-центре, в конгресс-холле, конгрессе э, отеля Ромада, 4 отеля, причем действительного, единственного отеля Виндом, подписанного на территории города Сочи. Подписанный договор, где действительно будет Виндом Рамада. И мы сейчас расскажем вам новости этого объекта. Григорий, я как бы буду меньше говорить, будем слушать Григория, потому что он сегодня у нас много чего интересного расскажет. Григорий, давай, мач. Ну, давай начнем с того, что у нас вот послед... за, за две недели два очень важных гостя к нам приехали. Первый гость – это директор по развитию бизнеса корпорации Виндом по странам СНГ. Это Сергей Егоров. Он приезжал сюда, к нам, на этот объект. Дорогие друзья, забывайте обязательно на донете, кто такой Сергей, Сергей да. Егоров. Виндом, правильно? Да. Он уже 20 лет в отельном бизнесе, и он все отели брендовые ромады, либо под брендом другим от Виндома, да, по всем странам СНГ открывает именно этот человек. Mm -hmm. И что важно было, да, мы все понимаем, у нас спецоперация идет и прочее, и этот человек просто здесь стоял, мы успели взять у него интервью, я очень рекомендую это интервью посмотреть. Лично Григорий дал интервью у него. Да, да. Он подтвердил, что бренд Виндом находится в России, Юридически функционируют, более того, они продолжают в России набирать даже новые отели и не уйдут никуда. Но он сказал, в планах этого нет. Четыре важных вопроса мы с Сергеем Егоровым обсудили, это в целом влияние бренда, да, как все это дело будет сдаваться, соответственно он объяснил и пояснил в чем преимущество именно четырех звездочных отелей почему нужно а, именно реализовывать концепцию 4 звезд, а не 5 звезд да? хоть и кажется как бы и лучше да, 5 звезд, ну своими словами сэкспрещу. слушай, ну своими Чуть словами, еще? суть в чем а, доходность, просто коротко, сжата 4 звездочных отелей в балансе не в валовой выручке а именно в чистом Выше, чем у пятизвездочных отелей. И это факт? Да. Кому нужны доказательства, пишите мне на мой номер, знаете, дорогие друзья. Отправлю вам доказательства, чтобы не быть голословным. А, а второй гость, который к нам приехал, приехал генеральный директор управляющей компании Zond Hotel Group. Вот здесь же на всех трех корпусах будет работать управляющая компания Zond Hotel Group. Но именно бренд Реомада присутствует только в этом корпусе. Кстати, Друзья мои, это единственный строящийся отель в Сочи, брендовый, больше пока нет в Сочи никого. И знаешь, какую важную для меня, во всяком случае, я услышал информацию от генерального директора, это то, что на Ромаде собственники будут получать гарантированный доход, у Раз. нас здесь будет гарантированный доход именно вот, вот здесь, да? Да, да. На Виндом. самом деле и здесь тоже будет гарантированный доход. Здесь у нас, дорогие друзья, это Марина Garden, это управляющая компания морской Сочи. Виндом тут не получилось подписаться. Виндом у нас только здесь. И вот да. здесь у нас гарантированный доход арендио Я сейчас цифру у тебя не назову, но смотри, что я могу тебе железно подсказать. На аромаде будет да. самый высокий гарантированный доход среди всех строящихся отелей сейчас в Сочи. Дорогие друзья, я признаюсь, гарантированный доход минималка, mm -hmm. даже если везде коронавирус, образно говоря, вот, больше нету вообще, никакой гарантии не дает. Гар гарантии не даёт, да. Короче, если, допустим, закрылся какой-то отель в городе Сочи, гарантированный платеж, отельер никому не компенсирует, несмотря на то, что отель закрылся, крестик, там, еще закрыли на ключ, да, там, не принимает, по у нас здесь будет гарантированный доход, сейчас ориентировочно, я уже читал документы, он приближается к 90-100 тысяч рублей в месяц, это даже при условии, если да. отель закрыт закрыт полностью, допустим, ну, воды нет, электричества нет, образно говоря, там, Черное море высохло. У нас договор, где у нас гарантированный платеж, несмотря там, на все эти, там, коронавирусы и еще что-то, все, что это гарантированный платеж, но, помимо всего этого, э, они в себе уверены, поэтому они могут себе это позволить. Безусловно. Да, да, и на, да, на самом своем. деле, я вот рекомендую тоже ссылку на зону Hotel Group приложить, чтобы клиенты посмотрели, что это за управляющая компания. во-первых, здесь бренд Ромада, это, в принципе, самый крупный в мире отельный оператор, а у нас еще и под брендом этим работающая управляющая компания, у нее уже 18 отелей в России есть, и а, в Елабуге и в Ереване а, Ромады, они работают, а, ну, то есть они взаимодействуют уже с Ромадами. И вот если, например, посмотришь, Ереванская Ромада, в принципе, загруженность 90% показа. и Слушай, ну это круто. И, и там и управляет Hotel Иди... Групп? Да. Ереванская Ромада? Да. Я к чему это говорю? Что эта управляющая компания, она умеет работать по стандартам международных ательеров. то есть здесь что получает Zone Hotel Group да, от бренда? Систему лояльности получает супер крутую, базу лояльных клиентов, каналы дистрибуции, ну и в целом имя бренда. Да? Мы же понимаем, что люди при прочих равных всегда будут выбирать там брендовый вот, да, стандарт. Грибы, так это хорошо. Ладно, Zone Hotel Group, Zone Hotel Group, Windows, Windows, Windows. Но давай по-русски говорят, тут у нас здесь Zone Hotel Group, здесь Zone Group здесь, он Почему вот здесь будет сдаваться лучше? Ну хотя бы там не. Ну или почему? Или не почему? Или может быть кто-то тебе что-то сказал, то чего я не знаю. А вот почему? А, я рекомендую посмотреть эти видео. Здесь и директор Виндома, и сам директор управляющей компании очень хорошо это все поясняет. Просто основное, самое главное, что именно управляющая компания для этого корпуса получает ресурс в виде бренда, а это про силу бренда. Да? Сила уже... бренда это всегда да. важно, да? да? то есть бренды. В России мы уже есть, вот сейчас мы откроем, вот мы сегодня буквально с ребятами открыли, посмотрели, в Казани 13 тысяч ромада стоила в сутки, нормально? То Это офигенно 000, для Казани, извините. У на первой береговой линии за 10 тысяч раздается. Да. Да. В Екатеринбурге это одиннадцать с половиной стоило там. То есть бренд реально умеет дорого сдавать, он получает здесь а, огромную, просто огромную базу лояльных клиентов. Систему лояльности, стандарты. Стан люди идут за стандартами сервиса. Это всегда так было. Ну и давай не будем забывать, то, что все-таки это э, на самом деле мы строимся по, даже не по, а под наблюдением технического строительного давай. надзора. Это называется технадзор от бренда бренда. А, кстати, да, да, Сергей Егоров это также подтвердил, когда я у него вот спросил, вот в чем уникальное преимущество именно сочинской ароматы, он сказал, что это для нас стопроцентное условие, когда застройщик строится только по стандартам нашего бренда. Это принципиально важно, потому что лучше, чем бренд Никто, ни один застройщик не знает, да, как нужно правильно строить отель, как можно, например, инфраструктуру распределять, для того, чтобы здесь была максимально там, рентабельность вложенных средств, соответственно, чтобы здесь доход получать. Здесь все строго под надзором и даже по проекту отельного оператора. Технический надзор, дорогие друзья, это важно. Это вот Когда я всегда говорю, когда строится какой-то отель с нуля, это очень важно, чтобы там действительно был технический надзор. Это, как говорится, 90% успеха. Все. Все, прощаемся. Все, пока. пока Увидимся. сюда.